Здравствуйте все те, кто смотрит мои видео. Сегодня мы с вами будем рисовать сладцы. Начинаем рисовать сначала одну, с тем другую сладкую. Ребята, вы подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, смотрите видео полностью. Лежите карандаш и рисуйте. Так, одну муссанце нарисовали, сейчас рисуем рядом вторую. Теперь мы рисуем с одной стороны и с другой то же самое. Вали теперь вот здесь решу. Далее то же самое рисуем с другой стороны.